Добрый день, уважаемые коллеги! В этом году мы традиционно участвуем в конференции «Интеллектуальные транспортные системы на дорогах». Сейчас она проходит в Москве, в Сколково. И основным пленом конференции этого года стали вопросы, которые касаются математического обеспечения, прогнозов, обработки большого количества данных. Ура! Мы дождались! А тех, кто не только разговаривает, но и занимается практическими вопросами, мы приглашаем на наш стенд на транспортную неделю, которая будет проходить в гостином дворе с 20 по 22 ноября. Увидимся!